Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик И сегодня будет такое видео, нестандартное В общем, это будет нарезка Нарезка с моего стрима В общем, э, ну, с нескольких стримов Потому что я хочу вам показать Может кто-то не видел те моменты, когда я выбивал два ножа Это Good Knife э, Этот Ну, который на Хэллоуин выдав... выдавали в кейсе Выдавали, да угу. И Керамбит Буквально на вчерашнем стриме я не знаю, когда это видео выйдет, но на вчерашнем стриме. Вот. Приятного просмотра. Погнали. А я рублю рыбок. Спасибо. Не, ну может потом заработает. Я, конечно, попытаюсь типа, ссылку сегодня перенастроить. На новый коммент поставить. Надеюсь поможет чем-то. Накопил. 10 монет не У она тоже возвращается. Блин, ну почему? Что такое? все точно хватило так друзья что там у нас по голосованию 65 за хрупкий кейс давайте покупаем хрупкий кейс надеемся на это либо на это но я уже не играю в блокпост при да, на другие игры. Но я на другие игры играю в основном без записи потому что типа если я буду стримить то на них активы не будет у меня аудитория по-другому лето охота возвратить более не дают хрупки там голосование большинство за хрупки вы сейчас с датами попробуем разобраться а, типа... Какие грибки? Я перечитал я я какие-то Ну, давайте я извиню суку на А что это как не А, вот, он. Там донат ключки, Удаляем. И вот так расстроим новенькую ссылочку. Не знаю, попробуйте так, что он заработает. А, а, да, макс, маленький, случай, макс, Сейчас, не знаю. Теперь я ссылочку поменял. Теперь я не знаю. Если, типа, и сейчас не сработает, то, возможно, сайт сломался. То возможно, сайт сломался. Сейчас попробуем. Я донатил, у меня все работает. Душевство советую. Так, друзья, ладно, давайте... Будем открывать кейс потихоньку поддержим его Сначала поговорим о чем-нибудь Будем молиться о том, что она выпадет Что-то из ножей Что-то из ножей а, Хотелось бы, конечно, керамбит Но В жизни Все бывает И возможно керамбит не выпадет Но так охота Не знаю, какой-нибудь там Синий нож Хотя бы синего какой-нибудь Например, юмп или ножи. Синие хотя бы. Это не клан, дедшот, не воспринимаю, это за пиар. Кстати, блок страйк выжил. Блокстрайк скатился. Ненадолго. Не знаю, блок страйк. Блокстрайк. Блокстрайк. Blockstrike. Блок блок Ч открываем? Стрим залогал. Не-не-не-не. Это я просто тут в менюшке сижу. Ой. Ну вот. В менюшке сижу. Стол ломаю. Давайте попробуем выбить. Керамбит. Вот, я мышкой шевелю. Она сейчас тоже вас вот должна пошевелиться. Открывай. Ну все, давайте открываем. И... Да ладно Тактика работает Шоу статс-1 Команда на фпс Господи старцы, Дим. ну вот, да, дэдшот ты писал. Ой, не знаю, кстати, надо посмотреть. Там 30 минут что-то было, может уже доступен. Может, сейчас открою. Сколько? У меня. О, только что прям появился. Зашел, там было 0, 0, И сейчас забрать. Да. Все, друзья, открываем кейс, получается. Открываем кейс. Голос Фефта не слыхать. Да, вроде. Фиш, да идея для ролика. А у меня у самого нету. Ты вроде Фефта говорил, что-то надо вместе заснять. Так он снимаем. Смотрим. Давайте немножко поддержим его. Вот я тоже Дигл хочу. Тут прикольно, блин. Тут Дигл прикольный в основном. Калаш. инферно Ну и гуд. Больше ничего нет. Идея для ролика маньяк. Ой, не, что идея для ролика маньяк. Не, не, не. В этой игре это не. Надеюсь, тебе гуту будет Вот тоже надеемся. Зачем ты молчишь? У тебя стрим идет, ты не должен молчать. Ты должен всегда разговаривать. Понимаешь? Почему я твой стрим веду? Ты понимаешь, я твой стрим веду. Я веду два стрима. На двух каналах. Да, ладно. Сука, у тебя киви есть? Да, у меня есть киви. Так, ну что, друзья, давайте уже будем, наверное, открывать и надеемся на гуд. Копа нам выпадает, конечно же, фиги. Чё? <смех> Чат в шоке